27 мая в стенах Казанского федерального университета стартует международный форум по педагогическому образованию ИФТ. Уже шестой раз университет выступает как принимающая страна для иностранных экспертов. Однако в этом году формат форума изменился. Из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом в этом году форум пройдет в режиме онлайн. Вы знаете, так получилось, что в связи с пандемией, связанной с коронавирусом, мы вынуждены нашу шестую конференцию, посвященную... Вопросом подготовки учительских кадров проводить в виртуальном режиме. С одной стороны, мы огорчены этим, с другой стороны, для нас это большой вызов, поскольку мы опробируем все технологии, которые сегодня существуют в мире. За несколько дней до начала ректор Ильшат Гафуров лично посетил Институт психологии и образования Казанского федерального университета, дабы убедиться в готовности института принять гостей форума дистанционно, в онлайне. Я вот сейчас прошел... Институт, который является центром ответственности за проведение нашей конференции, и увидел, как люди готовятся и насколько непростая система проведения конференции. Специально для измененного формата форума руководство института подготовило несколько площадок для его проведения. Аудитории, современные технологии и онлайн-программы трансляции выступлений. Все это должно сработать так же хорошо, как если бы форум проходил в обычном режиме. Это одна из первых научных конференций не только в России, но и вообще в мире в условиях пандемии и коронавируса. И она потребовала больших усилий, безусловно, по ее организации. Команда, Рок комитет форума Буквально за два месяца провели большую работу, смогли переформатировать его из традиционного формата, виртуальный формат. И мы очень рады, что наши партнеры и участники, ключевые спикеры особенно, они не отказались от идеи виртуального участия в форуме. Особенность форума – это сбор лучших экспертов со всего мира в области педагогического образования в одном месте. Преподаватели из институтов со всей Европы будут делиться опытом, а также предлагать новые способы преподавания для своих коллег. В нашем форуме участвуют представители порядка 78, если быть точным, зарубежных университетов. Они представляют лучшие учебные заведения мира, в том числе из Европы это университеты Оксфорда, Глазго, Дублина, Дрездена и многих-многих других. Помимо этого, очень важной особенностью форума стало то, что во время пандемии коронавируса ИФТ стал единственным в своем роде крупнейшим форумом по педагогическому образованию в мире. Потому что мы изначально и всегда позиционируем наш форум как мост между российскими и зарубежными учеными в области подготовки учителей. А как известно, эти проблемы стоят очень острые во всем мире. К слову, недаром форум проходит уже шестой раз именно в Казанском федеральном университете. По словам ректора, система обучения в КФУ – одна из самых успешных в стране. Мы самый подготовленный университет в нашей стране по подготовке учительский кадров. Нам удалось собрать и инфраструктуру, и самое главное – собрать достаточно подготовленный, хороший профессорско преподавательский состав. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.